Веранда вполне достаточно для размещения стола, для размещения, возможно, тоже каких-то диванчиков для открытого воздуха, а, оснащена декоративным ограждением для да, невозможности выпадания детей и отдохнувших взрослых. А, также установлена розетка всепогодная, что с легкостью позволяет подключить электроприборы на веранде, освещение веранды присутствует, можно сидеть до давайте... Участок 15 соток, вполне просторный, имеет небольшой естественный углов, что позволяет сделать различные ваши ландшафтные фантазии, платить в жизнь.